Всем привет! С вами я Михаил Шилов. Подписывайтесь на канал Корректура. Посещайте мой канал на YouTube. И подписывайтесь сюда. Продолжаем серию работы с молоком. До этого значит, урока мы работали э, с э, кувалдой двумя руками. Да? Работали в основном над, над крупными мышцами. Над мышцами кора, над плечевым поясом. Сегодня работа больше будет идти на предплечье, на плечевую мышцу, на бицепсы, на плечевую мышцу, на коробархиалисы. Вот, и так далее, и на мышцы а -а с огибающей и разгибающей запястью, то есть на предплечье вообще. А -а работа, на самом деле, это может выполняться не только с молотом, она выполняется в том числе и с палкой. Вы у меня на, на канале можете найти упражнения эти, большой комплекс а с палкой, когда вы на плеометрику по разным палкой мышите, ну вот, с кувалкой это немножко по-другому работа, здесь работа больше силового характера, потому что с с такой с такой кувалдиной резкую Очень трудно поработать. Но стабилизирующие мышцы э, все равно подключаются прекрасно. Э, для борьбы кувалда даже больше подходит, потому что приходится еще очень сильно тренировать силу суховато Иначе кувалда просто через несколько движений выскользнет из рук у вас. Так, чем, опять же, э, мы дальше держим от, кув... от кувалды за рукоятку, тем делать будет там, тяжелее. Правила рычага. Итак, работаем на сгиб. Сгибаем руку, меняем руку, сгибаем, меняем. Стараемся резко стартануть и медленно допустить кувалду вниз. Резко поднять, стартануть. Единственный очень важный момент – не раскачивайте кувалду, не работайте вот таким вот образом. Размахнулись, качнули, подняли. Когда вы его просто мотаете, понимаете, работаете на майке. Я не скажу, что при этом ничего не работает, безусловно, работает тоже все равно и плеонематика подключается, но работа совсем не та. Вы так облегчаетесь вот, задачу, э, используя инверсию э, снаряда, не работая а наоборот сопровождая. Вот. Если же вы ее не разматываете, упражнение получается тяжелее, вот. и реально не прорабатываете намного себе. И так. И то же самое совершенно прорабатывается в обратной фазе, когда вы не, на, не спереди <соспорядок> а сгибаете, а сзади. То есть берете не прямым хватом, а наоборот обратным, вот Вы вот. также поднимаете кувалду а сзади Такое вот упражнение очень хорошее и на довороты. Рука четко параллельно полу и доворачиваем кувалду в сторону. Упражнение очень тяжелое, особенно если вы делаете его довольно резко. Поэтому смотрите, поначалу надо аккуратно, иначе вы перерастяйтесь в связке, надергивайтесь, и они болеть. Нагрузка очень высокая и также же друг Главное не разматывать локоть, не отводить в сторону локоть и не приводить его как зафиксировали в одном положении, так он никуда не сдвигается. Чем резче движение, чем быстрее старт, чем быстрее погашение движения и старт в обратную сторону, тем, соответственно, сильнее работа. Вот так вот при предплечья и лучезапястный сустав. Давайте увидимся в следующем видео. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал на YouTube.